712 фото представляет обзор вспышки YONGNOW YN500EX Давайте ознакомимся с комплектацией Чехол Пышка ставка под вспышку реклама и инструкция сама вспышка внешне напоминает 430 от канана по размерам да и по дизайну как и у всех вспышек у нее есть диффузор, рассеиватель. Голова очень удобно поворачивается. Поворот головы по горизонтали 270 градусов. Аккумуляторный отсек. И внешне еще есть порт синхронизация PC. Ставим батарейки, вернее, аккумуляторы. Вставляется удобно. Без каких либо дополнительных трудностей. Включаем. Включается длительным нажатием из режимов ETL, ручной и мульти тромбоскоп Также тут есть режим светоловушки то есть срабатывание других вспышек. Длительным нажатием на кнопку М активируется. Тут написано S1 или S2. А также есть режим ведомой вспышки. То есть она, эта вспышка, может быть удаленно запущена другой вспышкой. Например, 580 от Canon или даже фотоаппаратами, поддерживающих удаленный запуск. Это 7D, 60D, 600D или вспышками Nikon или камерами Nikon так, что тут еще есть тут есть отключаем этот режим тут есть высокоскоростная синхронизация то есть съемка при выдержке до 1,8 регулировка зума ручная автоматическая Подсветка, как вы уже заметили ранее. И одним интересным плюсом, в отличие от вспышек N является компенсация экспозиции вплоть до плюс 5. Ну и минус, соответственно. Выключается также длительное нажатие. Попробуем сравнить нашу новую вспышку с двумя предыдущими моделями. Слева стоит 565-я, посередине 568-я, и справа наша новинка 500-я. Как видите, по размерам она отличается, гораздо меньше. Ведущее число у левых двух 58, у нашей новинки 53, не намного меньше. Поэтому считаем данный пункт не сильно актуальным. Все поддерживают тетел режим. Все также поддерживают удаленные течело, то есть могут быть ведомыми, запущенными другими камерами и вспышками. У 565 слева нет высокоскоростной синхронизации. Две модели справа обладают этой функцией. Светоловушка есть у всех. PC-порт, то есть синхронизации тоже у всех присутствует. Есть один минус у нашей новинки и 568 у нее нет порта внешнего питания то есть вы не сможете подключить батарейный блок но 565 этот порт есть то есть можете подключить батарейный блок например CP04 также еще один минус голова по горизонтали поворачивается на 270 градусов 568 поворачивается на 360 градусов, у 565 также на 270. Разница есть, у всех свои плюсы и минусы, ну и ценник соответственно разный. Теперь попробуем сравнить нашу новинку с 430. -й. Поскольку корпус у нее, ну, я бы так сказал, такой же, практически такой же. Но разница есть. 430-й дороже. Ну это и понятно. Ведущее число 430-й. 43 против 53. ТТЛ, разумеется, они поддерживают. А 430-й поддерживает. поддерживает удаленный TTL. Тоже в качестве ведомого аппарата. Но работает только с камерами Canon. Высокоскоростная синхронизация тоже. У Кэнона нет светоловушки. То есть от другой вспышки она не зажжется, если потребуется. Синхропорта у 430 тоже нету, От внешнего источника питания подключиться не может. Но угол поворота головы такой же. То есть по факту 500 превосходит характеристики 430-й. Ну и по стоимости гораздо приятнее. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812 фото. Подписывайтесь на наш канал.